это наш канал, китайский 521, ханю 52, и ханю сегодня мы продолжаем учить идиомы. А, okay, Некоторые студенты спрашивают, спрашивают у меня, есть ли кратчайший путь для изучения китайского в совершенстве? Нет. Но есть способы учиться быстрее и лучше для достижения беглости. Есть одно ключевое условие – вы должны продолжать и не сдаваться Вот. Это подводит нас к нашим основному чэнг ю – панту Разберем по иерогипам Виде. Пан это половина, ту пути или дорога, а здесь союз значит но, фи отказаться от или просить. Пан ту ар, это означает начать что-то делать, Долига сдаться на по в буквальном смысле это значит Пройди половину пути и сдаться. Uh, а дальше, мы как используем эту идеому. Например, первый. и Это значит, нельзя сдаться на побуди, чтобы что-то делать. Sorry，我不是半途而废的人，我不是半途而废的人。The next я не тот, кто сдается на полпути. 三，世界上有一种失败叫半途而废，世界上有一种失败叫半途而废。 в мире есть один вид неудач. Это называется отказом на попти.